Привет, меня зовут Андрей, вот сейчас находимся э, на продаже оборудования, э, управляемый прокол почвы, вот, купили мы его за э, 385 600, продали за 650 тысяч, сделку буквально сделали за две недели, 31 числа выиграли на торгах, вот сегодня продаем, сегодня 14 число. это и то, из-за праздника, если бы были не праздники, вы бы продали это в течение двух дней даже, вот так. Вот, э, вот погрузка проходит. Там э, сам покупатель, который приехал с Краснодара. Э, сам занимается сейчас погрузкой. Все, мы только стоим, смотрим. Так что вот так вот, ребят.